Выясним, как зависит потенциал проводника от сообщенного ему заряда. При сообщении шару заряда, стрелка электрометра отклонилась на некоторый угол. Если постепенно увеличивать заряд шара, то стрелка электрометра отклоняется на больший угол. Это значит, что растет потенциал шара. Потенциал проводника прямо пропорционален его заряду. Заземлим корпус двух электрометров и на один из них насадим полый металлический шар. Сообщим электрометрам одинаковые по модулю заряды. Стрелки электрометров отклоняются на разные углы. Это означает, что электрометры имеют разные потенциалы. Для того чтобы потенциалы электрометров стали равными, первому из них следует сообщить дополнительный заряд. Следовательно, существует некоторая величина, характеризующая свойство проводника, от которого зависит, какой заряд нужно сообщить проводнику, чтобы его потенциал принял определенное значение. Это величина, электрическая емкость проводника.